Марс дает желание действовать, а также показывает, куда мы будем направлять нашу энергию. В первой половине ноября Марс все еще будет оставаться ретроградным. И он находится в вашем третьем секторе, который отвечает за коммуникацию, обучение, поездки, а также за вопросы, связанные с вашим автомобилем, с вашими братьями и сестрами, кстати, тоже. И по сути, Марс может создать Фокус внимания именно на этих вопросах. И это хороший период для того, чтобы решать те дела, которые ранее вы откладывали или на которые не хватало силы времени. В середине месяца Марс будет разворачиваться в прямое движение, и вблизи 14 числа может решиться какой-то важный вопрос с поездкой, с автомобилем, с вашим братом или сестрой — и этот вопрос будет решаться без вашего активного участия. Но это произойдет только при условии, если вы ранее пробовали это делать, но у вас не получалось. И во второй половине ноября Марс будет уже двигаться вперед. И, соответственно, этот период подходит для начинаний и для того, чтобы, скажем так, было продвижение, а не только бег на одном месте и по сути конец месяца подходит для того чтобы начинать обучение покупать новый автомобиль для того чтобы скажем так выпускать в свет свою статью или книгу с первого по шестое число меркурий будет делать квадрат к сатурну и этот период может оказаться сложным в плане коммуникации это время больше для работы в уединении подходит, для подготовки, для того, чтобы продумывать план. Сатурн это обожает. Ни в коем случае нельзя действовать спонтанно и не запланированно в начале месяца. 3 числа Меркурий разворачивается в прямое движение, и это создаст сильный фокус внимания на вашем отношении к какой-то ситуации. Это даст возможность поменять свое отношение к какой-то ситуации. Это создаст сильный фокус внимания на теме поездок, а также решения бумажных вопросов, оформления чего-то. И Меркурий будет продолжать находиться в этом секторе по 10 ноября. И по сути этот период подходит для подписания важных бумаг, оформления чего-то и для того, чтобы прояснить для себя какую-то ситуацию, сформировать мнение по какому-то поводу. Показать свою экспертность. После 10 числа Меркурий переходит в ваш 10 сектор и будет в нем находиться до конца месяца. Это будет замечательное время для движения к своей цели. Это очень хороший период для карьеры, работы, а также для встречи и разговоров, переговоров с руководителями. 9 числа Венера будет делать оппозицию к Марсу на вашей оси 3-9 дом. Венера и Марс — это образ женского и мужского в астрологии. И, по сути, когда они в конфликте, то это мешает нам понимать противоположный пол. Поэтому вблизи этой даты нужно стараться быть компромиссными, нужно стараться принимать точку зрения другого человека, не только жить своей жизнью и своими эмоциями. Данная оппозиция также будет иметь отношение к теме поездок, поэтому желательно на эти даты не планировать поездки вблизи 9 ноября. 10 числа Солнце будет делать тринг Нептуну. Это очень хороший аспект для финансов. Вы сможете прояснить какую-то важную ситуацию, вы сможете скажем так, решить важный финансовый вопрос, к примеру, оплатить что-то, приобрести какую-то вещь. Также данный аспект очень хороший для того, чтобы просить о повышении зарплаты, либо для того, чтобы ставить финансовые цели, ну скорее даже мечты, чтобы у вас финансовые новые мечты появлялись. 12 числа Юпитер будет в соединении с Плутоном, это знаковое соединение 2020 года. Всего оно трижды проявляет себя в этом году. И это будет третий, последний раз, это завершение цикла. И я бы сказала, что это завершение страданий для многих водолеев. Дело в том, что последние годы был очень сильно акцентирован ваш двенадцатый дом, и это выводило вас постоянно в тень вас могли не замечать или вы были вынуждены находиться в такой-то добровольной самоизоляции. И в целом, за счет того, что ваш второй правитель Сатурн будет соединяться с Юпитером в декабре, будет начинать новый взаимный цикл в вашем первом доме, то это поможет вам выйти, наконец, из тени и целая череда препятствий каких-то мелких. Тем, которые создавали дискомфорт, это все будет подходить к концу. Поэтому данное соединение, безусловно, сможет убрать из вашей жизни сильный стресс. 15 числа будет новолуние в Скорпионе в вашем десятом секторе. Новолуние ⁇ это всегда начало чего-то нового, это начало процесса. И в связи с этим далеко не всегда именно по новолунию происходит событие. Но зато... Приходят идеи, возникают важные обсуждения, которые впоследствии приведут к событию. Новолуние происходит в вашем десятом секторе. Он охватывает собой все сферы именно по тем темам, которые мы считаем сверхважными. Это достижение по какой-то сфере. И зависимо от того, какие у вас приоритеты, на данный момент времени вы можете более четко обозначить свою цель по данному Новолунию. С 14 по 19 число Солнце будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это может быть период поддержки издалека, какой-то тайной поддержки. К примеру, человек, на которого вы не рассчитывали, может дать вам совет, решить ваш вопрос. Человек, о котором вы даже забыли, может выйти с вами на связь. Это очень интересный период, старайтесь воспользоваться новыми возможностями, которые будут возникать. 17 числа Меркурий будет в оппозиции к вашему правителю Урану. Это может заставить вас что-то обдумывать, планировать. В этот период очень важно действовать по плану, не спонтанно, не сгоряча. Оппозиция будет на вашей оси 4-10 дом. Это недвижимость, карьера. И в этих вопросах вам нужно соблюдать максимальную последовательность и осторожность. 21 числа Солнце переходит в Стрелец, ваш 11 дом на месяц. И это создаст большой фокус внимания на теме друзей, групп, коллективов, объединений, даже какой-то деятельности в интернете, самопрезентации. То есть будут активны водолейские темы. Поэтому в конце ноября вы почувствуете что включаетесь в какой-то процесс, вас могут вовлекать в какую-то деятельность коллективную, приглашать в какую-то группу, тоже обязательно соглашайтесь. С 21 ноября по 15 декабря Венера будет находиться в Скорпионе, в вашем десятом доме. Это обычно дает увеличение дохода, новые возможности, связанные с заработком, новые перспективы на рабочем месте. Это может быть неспокойный период с эмоциональной точки зрения, но зато очень результативный по финансам и по, скажем так, итогам какой-то деятельности. 24 числа Меркурий будет делать тринг Нептуну. Это хороший день для того, чтобы обдумать какие-то моменты. Это хороший день для творческих людей, для писателей. В целом, может быть сложно сфокусироваться только на одной теме. Может быть желание как-то соединять свои умения из разных сфер жизни и из разных направлений для того, чтобы добиться результата в каком-то важном для вас деле или проекте. С 27 по 30 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это замечательное время для активной интеллектуальной деятельности — для того, чтобы произошли важные переговоры, опять-таки может быть переписка взаимодействия с человеком издалека. 27 числа Венера будет делать оппозицию к Урану и будет затронут ваш 4-й и 10-й сектор. Эта оппозиция э, затрагивает сильно эмоциональную сферу, поэтому старайтесь, чтобы на фоне хорошего аспекта Меркурия вам не помешали эмоции или даже дисгармоничные отношения с какой-то женщиной. 29 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем секторе финансов. И Нептун — это планета, которая любит создавать иллюзию. И когда он разворачивается, он приоткрывает занавес, и маски спадают. Поэтому может проясниться какой-то очень важный вопрос, который касается ваших финансов. И, соответственно, этот разворот может принести важные события по теме финансов. К примеру, новый источник доходов. 30 числа будет лунное затмение в знаке Близнецы в вашем пятом доме. Лунное затмение — это всегда возможность получить результат, завершить какой-то важный процесс. Затмение в пятом доме будет касаться темы детей, отдыха, развлечений, отношений. Если вы очень долго мечтали, чтобы у вас были отношения, то по данному затмению это наконец-то может произойти. Если вы долго мечтали съездить в отпуск, то по данному затмению это может произойти. Если вы долго мечтали запустить свой проект, то опять-таки данное затмение будет вас к этому подталкивать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Если вы любите астрологию и мечтаете ее изучать, то обязательно подписывайтесь на рассылку о новостях нашей школы. Ссылочка есть в первом комментарии под этим видео. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Будем с вами на связи. Пока-пока!